Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Что если я скажу тебе, что Солана, проект, который некогда стоил 80 миллиардов долларов, теперь падает чуть ли не до нуля. Это видео будет состоять из трех частей. В первой мы рассмотрим весь негатив, во второй весь позитив, а третья часть это будет окончательный вывод. Но прежде чем мы пойдем дальше, давай я сразу же спрошу у тебя, твое отношение к Солане. Давай Сделаем так: если ты веришь в Салану, веришь, что в новом был ранее она будет одной из лучших монет прямо сейчас, потрать 10 секунд на это. Если же для тебя Салана уже погибла, напиши об этом в комментариях. Солана стала одной из лучших криптовалют прошлого булрана. Она взлетела с чуть менее чем доллара до 260 долларов за монету на пике, но после этого она упала даже ниже 10 долларов на дне. Это падение на более чем 96% По этому показателю Солана стала одной из худших монет На этом медвежьем рынке Как ты видишь, она практически Обнулила весь свой рост За последние два года Общая стоимость залоченная В экосистеме Соланы Упала с 10 миллиардов долларов До 230 миллионов долларов Сейчас Это падение приблизительно на 97% И на графике это выглядит Как что-то Укатанная в пол. Неудивительно, что видя такую картину, люди задаются вопросом: неужели Салана мертва? Неужели это конец Саланы? Что ж, начнем с того, что люди распускают такие слухи уже не первый год. Паникующих вокруг Саланы людей в Твиттере всегда хватало. Причем Салану хоронили буквально после каждого случая, когда сеть Саланы останавливала свою работу, а такие случаи были и достаточно часто. Так что в этом я ничего нового не вижу. Однако последние события раскрыли роль Сэма Бэнкмана Фрида из FTX, а также Аламеды Ресеч в том самом могучем росте Саланы в 260 раз, с 1 доллара до 260. Ты наверняка уже устал от всех этих историй с FTX и SBF, но есть множество обвинений, что SBF и Аламеда Ресеч стали причиной и массивного взлета Саланы. И такого же ее краха. Да, медвежий рынок обрушил многие монеты, но именно эта рыночная манипуляция повредила Салане больше всего. FTX и Аламеда были главными держателями Саланы. После каждого привлечения средств они инвестировали огромное количество денег в Салану. Это почти 60 миллионов монет, или же 15% от всего предложения Саланы. Но кроме Саланы. Они также поддерживали и экосистему Solana, Множество проектов. Это, например, Serum, Oxygen, Maps и множество других. И знаешь, что самое плохое? У Alameda Research зачастую было больше токенов этих проектов, чем их вообще было в доступном предложении. Ты спросишь, как такое возможно вообще? Это возможно, потому что большинство этих токенов все еще залочены и еще не выпущены в обращении. Поэтому, имея миллиарды долларов в этих токенах, Каломеда ресерч на самом деле. Владела ими только лишь на бумаге. В реальности она была невероятно неликвидной. Собственно, подозрения о ее неликвидности и привели к так называемой банковской панике вокруг FTX. И теперь есть некоторые косвенные факты, указывающие на то, что Аламеда сама по себе манипулировала всеми этими токенами, которыми владела. В том числе и Соланой, и токенами проектов ее экосистемы. И теперь у меня вопрос. Кто в здравом уме сейчас будет связываться с этими токенами? И самое интересное, теперь, когда экосистема Solana кажется отравленной после Alameda Research, откуда возьмется спрос на токены проектов экосистемы Solana? Я не буду растягивать это видео, рассматривая каждый проект, ведь их, как ты видишь, очень много, но сфокусируюсь на некоторых из них. Например, на самом главном сером. Просто этот проект является одним из самых важных в экосистеме Solana. Это самый главный DEX на Solana, И именно он служит как центр почти для любого проекта на Солане. Почти все проекты на Солане используют его как провайдера внутренней ликвидности, что очень важно. Это, например, игры, такие как Star Atlas. Или, например, агрегаторы, такие как Юпитер. Или, например, кредитные платформы, такие как Solan. Все эти Солана проекты черпают ликвидность в серум. Но посмотри на общую залоченную стоимость серума. Она рухнула с почти 2 миллиардов долларов до 400 тысяч долларов. На графике это выглядит как самая настоящая смерть. На графике этой залоченной стоимости... Практически не видно. То, что случилось с серумом, это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит с Саланой. Ты скажешь, FTX и Alameda это просто венчурные капиталисты, которые массивно и массово инвестировали в Салану. Но теперь, когда они ушли, Солане будет только лучше. Но, к сожалению, это не совсем так. Не только Serum пострадал от коллапса FTX. Перед коллапсом FTX, залоченная стоимость Solana была около 1 миллиарда долларов в ноябре. Но теперь всего 200 миллионов. Другие блокчейны, конечно, тоже пострадали. Ethereum, Binance Coin, Polygon Matic. Но ни один из них не пережил такое же падение, как Solana. И речь не только о залоченной стоимости экосистемы Solana. Речь также и о ее цене. Посмотри на график цены монеты SOL. Минус 96% в этом медвежьем рынке. Конечно, такое падение приводит к появлению множества проблем во всей экосистеме. Например, платформа Солленд, работающая на Солане, не смогла справиться с большой ликвидацией и теперь она погрязла в миллионных долгах. Люди, которые просто холдят Солану, каждый день страдают. Я сейчас не о падении курса, нет все гораздо-гораздо интереснее. Я о том, что сеть Solana каждый день создает новое предложение токенов Sol в 50 раз больше, чем зарабатывает на комиссионных в сети. Сегодня сеть Solana находится на втором месте среди всех блокчейнов по ежедневному выпуску предложения. Но только на 12 месте по ежедневно генерируемой комиссии за транзакции в сети. Так что токеномика сейчас тоже работает против Solana. Но есть еще кое-что в этом списке вещей, что работает против Соланы. И это экосистема NFT. Самые главные NFT-проекты Саланы это d и Uts. Оба заявили, что покидают Солану и переезжают на Эфириум и Полигон. Но почему они покидают Солану? Видимо, они больше не видят для себя перспективы в экосистеме Соланы. Некоторые люди называют их мошенниками за то, что они бросили Солану в беде. Но знаешь, что меня немного пугает? Эти два проекта на Салане составляют значительную часть всех объемов NFT. Как мы видим вот здесь, это около 70% недельного объема NFT на Солане. То, что они уходят из Соланы, будет иметь большие последствия для будущего Соланы. Представь, что ты создатель NFT и ты ищешь блокчейн, на котором выпустить свою коллекцию. Выпустишь ли ты свои NFT? на блокчейне из которого уходят даже главные проекты навряд ли ладно все что мы только что обсудили это негативная сторона вопроса но давай взглянем на ситуацию под другим углом итак бычьи сигналы для саланы Сообщество Solana оказалось удивительно сильным и устойчивым, даже несмотря на то, что произошло и происходит. Некоторые разработчики уже сделали форк главного проекта Solana – Серума. После коллапса FTX и сообщество быстро перетекает в эту новую версию. На самом деле, активность разработчиков является одним из лучших инструментов, чтобы осознать, насколько хороши или плохи дела у того или иного блокчейна. Как мы видим у Саланы мы не наблюдаем панического исхода разработчиков. Больше половины разработчиков заявили, что не уйдут вообще. Даже несмотря на все, что произошло, активность разработчиков у Саланы, как мы видим вот в этой таблице, на фоне остальных блокчейнов остается совсем неплохой. И по количеству активности на гитхабе в этом месяце Салана занимает девятое место. Входит в топ-10 блокчейнов. Второе. Многие люди беспокоятся, что денег у команды Саланы не хватит, чтобы пережить всю эту напасть и поддерживать свое существование достаточно долго. Но Анатолий Яковенко, основатель Саланы, у себя в твиттере написал следующее. При текущих темпах расходов денег хватит на 30 месяцев. Мы извлекли Некоторые выводы из 2018 года. Также и другие большие команды в экосистеме Соланы заявили, что у них нет и не было никаких финансовых отношений с FTX. Это, конечно, успокаивает, но вопрос текущего финансирования Саланы и текущих расходов Соланы все равно остается открытым. Третье. Салану все еще ожидает множество инноваций и проектов. Например, смартфон Салана Сага, который будет работать в Web 3.0. Также Jump крипта. Первая компания, которая не является частью команды Solana, создает новый валидатор для сети Solana. При этом Solana сама по себе собирается запустить новый механизм платы за газ, который позволит еще больше масштабировать сеть. Короче говоря, разработчики все еще работают, сеть все еще развивается и все еще есть перспективы. Но что еще лучше, эти разработчики не зависят от FTX и Alameda для того, чтобы получать финансирование. Кроме этого, все эти Solana все еще остаются венчурные капиталисты, которые ее поддерживают. Но все это нужно воспринимать немного скептически, ведь эти ребята, венчурные капиталисты, все-таки держат огромное количество монет Sol. Что они еще должны говорить? Что Solana никогда больше не восстановится? Ну, конечно же, нет. По факту, некоторые венчурные капиталисты тоже сильно пострадали от Соланы. Например, Multicoin Capital. Их портфель упал на колоссальные 90%, и этот фонд являлся крупнейшим держателем Соланы. И, наконец, последний бычий сигнал для Саланы. Он немного противоречивый. Это популярное мнение, что коллапс FTX на самом деле был хорошим событием для криптоиндустрии. Даже Виталик Бутерин, создатель эфириума, сказал, «Хорошо, когда ужасные оппортунистические деньги вымываются из рынка». Что ж, весьма позитивный взгляд на вещи он демонстрирует. В любом случае, одно из самых удивительных замечаний, которое я сделал, когда готовил этот видеоролик, это схожесть судеб Иоса и Саланы. Если ты был в рынке с 2017 по 2019 годы, ты наверняка помнишь, что Иос рассматривали как убийцу эфириума. Иос был быстрым, масштабируемым и, что самое интересное, работал на Proof of Stake, к которому эфир так стремился. Но чтобы достичь этого, им понадобились дорогие валидаторы и огромная инфраструктура. Но теперь это зомби-чейн. Его монета упала на 96%. Скажи мне, когда я это все проговаривал, не напоминало ли тебе это, Салану? Мне лично очень но если оптимистам саланы указать на эти схожести, они просто закроют уши, они скажут нет. Салана на самом деле сегодня как эфириум в 2018 году. Как ты помнишь, эфириум в 2018 году обвалился до 80 долларов. И это была самая низкая цена за эту монету во время прошлого медвежьего рынка. Как же давно это было, ведь я совсем недавно делал на него обзоры. И этот пик в 2017 году казался огромным, но на фоне этого пика в 2021 году уже не таким большим. Но на фоне пика в 2021 он кажется совсем маленьким. Хотя еще тогда, в 2018, я говорил, что на фоне следующего пика предыдущий будет казаться маленьким. Но это я отвлекся. Эфириум рухнул до 80 долларов, и люди потеряли всю веру и кричали, что он упадет до нуля. Но лично мне сравнение Соланы с эфиром кажется неуместным, так как разница между ними огромная. Тогда, в 2018, когда эфир рухнул до 80 долларов, мы видели большое развитие эфириума и его принятие и его прогресс. Кроме этого, он не был сманипулирован такими большими игроками, как FTX и Alameda. Также фундаментально эфириуми Соланы совершенно разные. Большая реклама для Соланы – это ее скорость, ее комиссия. Но что случится, когда все эти проекты второго уровня будут реализованы на блокчейне Эфириума? Да они же фактически убьют самые главные фишки Соланы. И самое важное, что случится, когда самый главный виновник роста Соланы обанкротился и будет сидеть в тюрьме. Эта история с FTX прямо раскрыла мои глаза, и я смотрю на Соланы уже не так, как прежде. Сегодня мне кажется, что путь Саланы это путь Иоса, но никак не путь Эфириума. Но это только лишь мое мнение. А что думаешь ты? Напиши в комментариях. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Также подпишись на канал, здесь мы каждый день говорим о самых важных событиях из мира – криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео. До скорого.